Зимой, когда я сдавал сессию, мои однокрупники предложили мне готовиться к засчету вместе и сказали, «Так, мы точно сможем все выучить и не сядем на экзамен в лужу». Я согласился с ними, но не понял, какие могут быть лужи в такое холодное время года. «Сесть в лужу, оказаться в неловком, глупом и смешном положении, потерпеть неудачу». Фразеологизм «сесть в лужу» уходит своими корнями в историю Древней Руси. Раньше на Руси широко практиковались уличные кулачные бои. Конечно, такие бои проходили и в Европе, однако назывались по-другому – рыцарские турниры. Но всем известно, что на Руси Погода бывает разной, но бои проводились в любую погоду. Конечно, каждый из молодых людей, разгоряченных азартом, хотел победить. Если бойца повергали на зем, он оказывался в луже, то, соответственно, такое положение оказалось крайне смешным. Отсюда и родилось вот это выражение. «Сесть в лужу», то есть оказаться в крайне невыгодном, посмешном положении. А на моем языке... 爱打足球，duck出洋相。